Вернее, жизнь не сыграна в миноре, состирает даже коре, сохрани это для нас. Вместе это долгая дорога, но стал. Защитный глаз Они пялятся на нас Над пропастью за Там, где хорошо Нас тобой совсем не ждали Нам нет, нелегко Но мы высоко летаем Там, где хорошо Нас тобой совсем не ждали Нам нет, нелегко Но мы высоко летаем Там, где хорошо Там, где хорошо, шо, шо, но мы высоко летаем Я мое солнце, я же моя луна Время несется, им не догнать меня Я мое солнце, я же моя луна Время несется, им не догнать меня Слезы и вода подо мной, изнанку все слова Тебе бежали, это слышно, я выберу себя Твой парфюм Тебя